Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как при покупке ювелирных изделий в сети магазинов B2B можно возвращать полную стоимость и плюс хорошо заработать. Выбирая ювелирное изделие, на его паспорте мы увидим две суммы. Верхняя сумма – это цена изделия, нижняя сумма – бонус за год, то есть ваш годовой доход. Таким образом мы видим, что вам полностью вернулась стоимость изделия и плюс вы на этом заработали. Максимальный бонус, который можно получить за год при покупке ювелирных изделий, составляет 182%. Выплата бонусов осуществляется еженедельно в течение года. Также у нас есть второй вид заработка – это покупка подарочных сертификатов. У нас их есть два вида – на золото подарочный сертификат и на серебро. При покупке подарочного сертификата на золото Минимальный годовой бонус мы получаем в размере 156%, а максимальный – 260%. При покупке подарочного сертификата на серебро, минимальный годовой бонус, который мы получаем, это 208%, максимальный – 364%. Бонусы начисляются еженедельно в течение года, то есть 52 раза. После последнего получения бонусов вы приходите к нам в магазин и отовариваете ваш сертификат. Возможностями нашего проекта вы будете жить в достатке.